Добрый день, Севастополь. В студии «Форпост» Сергей Абрамов. У меня сегодня в прямом эфире, в гостях Юрий Симонов, художественный руководитель и дирижер, главный дирижер академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Иванович, добрый день. Добрый день. И народный артист Советского Союза. В 1981 году вы им стали, я тогда еще не жил, а вы уже были народным артистом Советского Союза. Так получилось. Так получилось. Юрий Иванович, спасибо большое, что вы согласились э, на откровенный, честный э, диалог. Я хочу вас вот о чем спросить в первую очередь. Думаете ли вы о смерти? Конечно, да. Пытаюсь как-то оттянуть этот момент, хотя как можно на это повлиять, никогда не знаешь. Причина очень простая, потому что я, наконец догадался, как правильно сформулировать и тему своей книги учебника по дирижированию, и, так сказать, содержание, потому что людям, как известно, всем кажется уже в 20 или в 30 лет, что они все знают, понимают, потом где-то в 50 они осознают, что это было ошибкой, ну, за исключением таких гениев, как Пушкин, например, или Моцарт. Э, Но ну, это исключение. Мы не можем по исключениям мерить себя, это нескромно. Вот. А потом, после пятидесяти, открываются еще какие-то э, возможности внутренние. И начинаешь понимать, что так как ты хотел это сделать раньше. Можно сделать, но это будет не так эффективно. И поэтому вот все время копаешь, копаешь, копаешь вглубь профессии. И вот сейчас, мне кажется, я уже достиг того возраста, рабочего я имею в виду возраста, потому что занимаюсь я дирижированием, вот, 4 марта будет уже 70 лет. Потому что я с 12, 12 лет, лет. С 12 как лет. Как написано во всех ваших биографиях, вы сами в да, ну, этом говорите. Во-первых, это правда. Да, с 12 лет я дирижировал школьным оркестром Саратовской республиканской детской музыкальной школы, соль, минорной симфонии. Моцарта, Но это целая история, если захотите, могу рассказать. Но, отвечая на ваш вопрос чтобы не уйти в сторону, должен сказать что вот теперь мне начинает казаться, что я уже как-то вижу вот этот путь дижера, вообще так теоретически дижера. как надо развиваться, на что обратить внимание, о чем думать, о чем не думать, как себя вести. Вот. И я хочу это все запечатлеть в учебнике. Ну, учебников по дирижированию не так много, но достаточно, в общем. И, но меня, что, как говорится, как-то расстраивает, что они такие довольно пухленькие книги, читать их не просто, выдержать все это. Потому что, в принципе, вся школа она умещается в относительно небольшом количестве информации и текста. Просто это нужно делать. Понимаете? Так что я мечтаю вот написать этот учебник им, как говорится, внутренне молюсь, чтобы время мне все-таки дали еще несколько лет, чтобы я мог это сделать качественно. Вот, собственно, все, что меня волнует. Хорошо. Про школу э, дирижирования отдельно. У меня есть такой блок вопросов. Мы mm -hmm. обязательно поговорим. Хорошо. Вам, как кажется, и вы. Об этом я был на двух ваших символических вечерах, вот сейчас в Севастополе, 17-18 сентября. Вы говорите об этом со сцены, перед началом концертов, в середине концертов, между... И все таки вас волнует, я вижу, ситуация, которая происходит сейчас в мире и с Россией. И я хотел бы у вас вот как спросить, на каком историческом витке сейчас находится Россия? Как вам кажется? Ну, лучше президент это не скажет, поэтому я не буду повторять его э, слова. Но по моим ощущениям, человека, занимающегося искусством, не ради заработка, а так сказать, потому что ничего лучше я делать не могу, как то, что я делаю, и в этом э, я вижу вообще смысл моей жизни – мы, в общем-то, люди, не то, что религиозные, так сказать, но, в общем, понимающие, чувствующие, вернее, чувствующие, что человек смертен, что он появляется, и я совершенно убежден, с какой-то целью они а просто покушать, выпить и умереть. Вот. Или, или если ты бездельник, ничего не делаешь, еще не дай бог произвести такое же потомство. Ничего не делающих людей, живущих как животные, так сказать, на, на Земле. Так что вот мне кажется, что наша функция, вот функция деятелей русской музыкальной культуры, я беру только этот сегмент, заключается в том, чтобы опираться на музыкальную классику в целом, мировые достижения, лучшие, и продолжать, самое главное, и раскапывать, и очищать от наслоений русскую музыкальную классику. Тут я имею в виду, ну, скажем, Михаил Иванович Глинка, все знают, кто такой Михаил Иванович Глинка, когда музыканты спрашивают, ну да, ну мы знаем, а что ты играешь? Ну, <клес> давайте поговорим о другом, понимаете? почти ничего не играется. Глинки. Да, это парадокс, да. Вот раньше в Советском Союзе в каждом театре шла опера Иван Сусанин, «Бывшая жизнь за царя», а сейчас поищите театры. Я не занимался статистикой, может быть, я не прав, если не прав, извините, но я не думаю, чтобы во всех оперных театрах страны шла опера Иван Сусанин или жизнь за царя, допустим, а должно. Руслан Людмила, которые мы с Бальсанчиком Покровским поставили, то все, да, ну Руслан да, во всех театрах идет Руслан ведь, да нет. Уже и в большом не идет, по-моему. А если идет там, ну, так, для галочки. А это Глинка. Дальше следующий человек дорогомышский Александр Сергеевич. Русалка. Гениальная русская опера. Гениальная. Это была моя э, первая опера в оперной студии, когда еще я был студентом Димелевского факультета. Шикарная опера. В каждом театре она идет. Проверьте. Я не знаю, может, я ошибаюсь, но думаю, что нет. Вот. А дальше идут оперы, конечно, Римского Корска. Рубинштейн. Русалочка. Рубинштейн – демон. Рубинштейн – великий человек, который всю жизнь посвятил. Блестящий виртуоз, он мог бы из-за границы не вылезать. Он остался здесь, в России, и работал. Не все были им довольны. Не всем он нравился, говорят, вот он, западник, он нам, понимаешь, портит наш русский дух, понимаете, были такие. Слушайте, ну, про Чайковского тоже говорили, западник, да. не, не, не русская у тебя музыка да, да, да, и так да, далее. Да, да. Люди жестокие, да, они, не разбираясь в сути вопроса, могут такой ярлык на вас наклеить, что никогда не отмоетесь. И мне обидно за этих людей. Слава Богу, повезло Римскому Корскому, ну, потому что он был профессор э, Петербургской консерватории, причем был человек очень такой солидный. Он не был революционером, но он был честным. То есть, когда студенты в 1905 году там поприжали немножко за участие в каких-то забастовках, вот, он в знак возмущения этот вышел из состава и есть такая карикатура, по-моему, Илья Ефимович Репина, когда идет Римский корск по подмышками, у него Ленинградская консерватория его уносит, понимаете? Вот какие люди были. 19 век. Да, да, да, да. давайте сейчас мы тоже очень хочу с вами отдельно про 19 век поговорить. Вначале хочу у вас спросить про — Военные годы. Вы да. в 1941-м появились на свет. Да. Через несколько месяцев началась Великая Отечественная война. И, конечно, вы, разумеется, не помните этого. Помните уже конец войны, как вы сами говорили. Да. Но я читал в немногих интервью ваших, которые вы даете, что... А отца вашего сразу, с началом войны, за якобы неудачную шутку забрали органы НКВД, и больше вы о нем не слышали? Не шутка, нет. Тогда шутить не, не, не поощрялась шутка. Нет, он просто сказал то, что есть. Потому что беда в том, что вот моя мама, Сергеева Александра Сергеевна, она 15-й ребенок у моих дедушки и бабушки, Семья жила в Хвалынске. Хвалынск – это север Саратской области. Говорят, что это русская Швейцария. Не знаю, не был. Все нет времени. Да и никого там нет. Вот. Так вот, моя мама – самая последняя. Исконно русская. Потому что они были, говорят, старообрядцы. Или староверы. Ну, я не знаю точно, но вот все, что мне известно. Это я к чему говорю? Про национальность. Вот. А папа, у него была семья, другая семья. Вот. А тогда, значит, когда начиналась война, тогда был введен, так сказать, двухпроцентный заём, так сказать, облигации. У него такая красивая бумажка большая, вот такая вот, с гербовыми, Все, всё, там было написано 200, по-моему, или что-то такое, рублей, вот. А зарплаты ну, маленькие. Купить не каждый мог. Но фронту надо помогать, значит, все патриоты, все, а даже кто и не патриот, тогда было другое время. Это сейчас люди распустились, а каждый может болтать языком все, что хочет. Ничего, даже если он ничего не понимает, все равно он болтает. Вот, и ему за это ничего. А тогда было не так, не так было. Об этом многие забывают. Вот. И вот а, а хорик маленький, Саратовского оперного театра, там 30-40 человек, я точно не знаю, штатное расписание не видел, ну, 4 тенора, 4 баса, 4 мэтасопрано, 4 сопрано первых, 4 сопрано, в общем, человек, да. Вот. И вот сидят 4 тенора в маленькой комнатке, в 3 раза меньше этой, вот, ну, и говорит, ну, ты подписался, да, а денег-то нет, а как? Как облигацию-то взять? Тебе дает, ну, ты подписываешься. Насколько подписываешься? На одну зарплату. А ты на сколько? А я на две зарплаты. Хорошие, а, а я на три, там, у кого-то там в, в заначка какая-то, и все. Люди же патриотически настроены. Вот, ты на... и моего отца Иван Иванович Симонов, мама-то Сергеева, Александра Сергеевна, а он Симонов, вот, был, а ты насколько подвяжешь? Я, говорит, вот, на одну, что ж так, это один говорит, вот, а он был такой, тук-тук-тук, это называлось у нас, вот. Ну, говорит, ну, почему он ничего такого не сказал, никакой шутки, как говорится, не было, он сказал, а -а -а. но ну, я не имею возможности, говорит, и потом у меня недавно сын родился в другой семье, и тут он сказал три слова, конечно, и вообще это не обязаловка, это же, ах так, а следующее утро за ним вот пришли. Вот этот тук-тук-тук сработал. да. На следующее утро за ним пришли, мы его не видели с тех пор. И все, Вы больше не знаете ничего о нем. Нет. Говорят, где-то умер по пути в ссылку. А, Но, ну, скорее всего, расстреляли в подворотник где-нибудь там. Ну, это что тут удивляться? Мы же знаем такие примеры. Да, всякое было тогда. Но, понимаете, я не озлобился, ничего, потому что я понимал, в каком состоянии находилась страна, ну, не, не тогда я это понял, позже, когда повзрослел, что дисциплина нужна была. Если распустить людей, такой начнется, не дай бог. Дисциплина должна быть. Но есть люди с такой психической организацией, у которых есть внутренняя дисциплина, внутренние понятия чести, там, достоинства, э, любви к... Родине, где ты вырос, пускай в грязи, пускай не, недоедание и все. Ну, такая жизнь. А есть люди, которые всегда смотрят, где можно поживиться? Есть такие, ну что делать? Люди все разные. Игорь Иванович, в России музыкантам сегодня быть престижно? Это престижная профессия? Эх, трудно так однозначно ответить на этот вопрос. И да, и нет. Все-таки да. и да. Это уже. Конечно, конечно. Потому что э, о, достаточно много людей, для которых деньги, точнее валюта, значит достаточно много. То есть там, где они могут заработать марки, доллары, франки чтобы потом поменять их на рубли и купить что-то такое, чего у другого нет. И есть такие люди, для которых это, это существенная сказать, часть сказать, чай жизни, ну, я не хочу сказать, что цель жизни, но очень много. То есть, поэтому они оценивают другого человека. Если у него есть зарубежные вещи, это человек – в их понимании. А если он живет, так сказать, и у него все российское, ну, жизнь не удалась. Его стоит пожалеть. Понимаете? Я думаю, что сейчас этого становится все меньше и меньше, потому что границы то открыты, можешь поехать и купить. Да, вот Все что угодно. Это раньше в Советском Союзе выехать, чтобы просто что-то купить. Конечно, это не поощрялось. Не поощрялось но тем более, что покупали пачками. То есть я знаю переиз переизбытком. Я знаю, о чем я говорю. Это было, сейчас я вам скажу, чтобы не соврать. Ну, это было так, ну, допустим, 1975 год, там, 78-й год, 1973-й. В Париже, вот, да. 70-й, конкретно скажу, уже этих людей нет, так что им уже от этого ни хуже, ни лучше не будет. Так могу, могу сказать, имена не буду называть, конечно, ни к чему. Вот. А, Ну вот, скажем, в Париже мы улетим, 40 дней в Париже Большой театр. А да, я... это вы это вы как раз уже в Большом театре, вы в да, 70-м году был стали просто... главным нет, дирижером. Нет, еще не был главным. В 70-м? Почему? Я... В 1969 м вы пришли в Большой? Да, да, да. Вот в 1969 м я пришел 26 августа. Вот, а поездка начиналась в середине декабря и переходила на а, середину января. Все понятно. А главное, меня назначили 1 февраля. 70-го. 70 вот, то есть я еще не был. Я был просто директор. Там был Ростропович, там был Рождественский, Хайкин. Вот, а я, значит, присматривался. Ну и вот, и когда мы, значит, уже в аэропорту Ла Бурже или Шарль -де, -Шар де Голь, не знаю, был тогда аэропорт, не помню. А в общем, в аэропорту, значит, стоим с группой музыкантов, а меня любили музыканты, потому что я сам музыкант, я скрипач, альтист, мы так на равных стояли, разговаривали. Я говорю, а что это такой вот там один, не буду называть фамилии, что такой красный стоит? Да вы, говорит, смотрите на его чемодан. Я говорю, что Ну, чемодан. Распир... Еще немножко и лопнет такой огромный чемодан. Я говорю, ну, много вещей, ну, а что? Вы знаете, что там? Я говорю, нет, там дача. Я говорю, какая дача? А я наивный был. А, а тогда были в моде, только появились сапоги-чулки, Сейчас даже девчонками скажешь, она не поймет, что это такое. Это значит туфель, и еще чулок сразу начинался. Это страстно было модно, и стоило большие деньги в Советском Союзе, их не было, а за рубежом было. Я говорю, ну и что, там дача. Я говорю, как это? 80 пар, и он боится, что его… поэтому он стоит нервничает. Ну, там большой театр, там возможности, там таможник, ну, там, Вася, ну, как дела? Да ничего, ну, ладно, нафиг, ну, проходи. Вот так жили. Понятно. В одном из своих интервью вы говорили, что дирижер это почти композитор. Как это «почти»? Ну, почти потому что, в общем, ну это, ну, это как очень хороший летчик, который может починить самолет, он почти конструктор, <связано>, можно так сказать. <связано> Или там э, шофер, не просто, который баранку крутит, не знает где тормоз, нет, а который может собрать автомобиль, а забрать автомобиль. Ну, но но но... это не тот человек, который, э, если говорить про дирижера, который мечтает стать композитором, но не стал. Да нет, это нет. не обязательно. Если человек хочет быть композитором, он может им быть. Ему никто не запрещает. Другое дело, каким он может быть? Лучше все-таки пользоваться образцами, так сказать, проверенными временем. Так много великих, талантливых людей, композиторов. Наша, наша профессия – это как футболист, не изобретать футбольный мяч, а хорошо им играть. Не просто бегать по полю, а забивать. А еще вам э, нужно убедить оркестр всех этих людей да. в том, что вы лучше всех их взятых понимаете музыкальное произведение, которое будете играть, правильно? Ну, так немножко нескромно звучит. Ну, и... я специально так... Э, повысил градус. Ну Нет? я не знаю, может кто-то так и думает. Я так не думаю, потому что я не композитор. Вот есть, а композитор не может быть хорошим дирижером, а дирижер вряд ли может быть хорошим композитором. Ну исключения, как всегда, бывают. Допустим, Рубинштейн он блестящий пианист, композитор и дирижер одновременно даже три специальности. Антон Григорьевич, я имею в виду, uh -huh. брат, вот, Николая. Значит, бывает. Вот считается, что Рахмайнов, великий русский композитор, был блестящим оперным дирижером. Не знаю. Мы его не видели. Никто не видел. Сказать можно все, что угодно. Понимаете? Так что вот. Вот. Мельк Пашаев, например, хороший дирижер Большого театра, был композитором, есть у него даже симфонии, по-моему. Вот. Ну, нельзя сказать, что она очень такая, да. Ну, понимаете, это все это очень индивидуально. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Тоже ваша фраза, что дирижер должен дать оркестру немножко больше, чем Оркестр, чем музыкант видит в нотах, которые он и так сам прекрасно знает, как их играть. Вот что вот это чуть-чуть больше? Вот нет, вот на эту тему я могу сказать более глубоко и более серьезно. Дирижер ⁇ это музыкальный лидер. Потому что музыкант, какой бы он ни был виртуоз, он представитель данной группы инструментов, профессий, крипачей. Альты – это фактически то же самое, что скрипка, только на квинту ниже, как говорится, чуть-чуть настроенный низко. Велончели, который играет по-другому, и контрабасы, духовики. То есть, у каждого инструмента есть своя специфика. А дирижер, он, конечно, может в этом разбираться, может поражать музыкантов своей эрудицией, там называть какие-то кнопки, которые надо нажимать. Это все можно, но это не обязательно. Не это… Как говорил покойный Михаил Сергеевич Горбачев, не это главное. Вот. Не это главное. Главное это видеть музыкальную цель, видеть э, э, произведение, как летчик видит землю сверху. Он же видит не так, когда он идет по земле. Вот мы с вами ищем по садику это одно. А поднимитесь там на. 200 метров наверх, это будет иметь другой вид. Вот так я должен видеть партитуру. Должен предполагать, как наилучшим образом, так сказать, создать такие темповые условия, то есть скорость игры оркестра, она, правда, ну, кто-то может мне возразить, сказать, что ну, там же написано четверть равна 120 ударов там, в минуту метронома вот это вот, да вот но ну, да но это же механистичное отношение к искусству механистичное это нельзя это даже как относиться там к любимой женщине или там к другу и говорить здравствуйте как ваши дела а сколько вы зарабатываете также нельзя значит человек говорит то ускоряя речь то замедляя музыканты тоже они темп с которым музыкант играет, он должен быть живым, не мертвым. Вот установлен у композитора, иначе попробуй отойди. Вот это и есть исполнительская культура. То есть, когда, ну, как песня русская, вот, допустим, «Ой, ты степь широкая». Один поет быстрее, другой поет медленнее. Один поет более высоким голосом, другие более низким голосом. Один поет с таким «Ой, да степь», а другой «Ой, да степь». Это уже другая музыка получается. Вот дирижер этим занимается. Он должен вдохнуть в эти ноты, в правильно исполненные, вдохнуть чувство человеческое. Плохие дирижеры, а их большинство, как всегда, 90%. То есть они фактически не дирижеры. Дирижеры это руководитель музыкального процесса. Это не надсмотрщик над играющими музыкантами, а это их друг, товарищ и объединитель их стремлений. Он все видит, как чувствует музыканта. Он слышит и влияет тут чуть. «Чуть потише, ты погромче, а ты давай энергичней, а ты мягче». То есть, это вот ну как хороший повар, так сказать. Все делают котлету, одного получается, другого нет. Как? Продукты те же самые. Талант, чутье. Есть такая фраза, что профессия дирижера это доказательство того, что, по сути, существует телепатия. Телепатия. Дирижер телепат. Между кем и кем? Между дирижером и оркестром, произведением, наверное. Ну, это же вы совсем Нет? глубоко. Вы не телепат? А что вы вкладываете в это? Что я должен делать? У меня же... Ну, вот своими эмоциями, своим отношением, состоянием вы доносите то, что хотел сказать, например, Чайковский, как вам кажется. В своих произведениях. Ну да, но это немножко проще, так сказать. Я передаю, я смотрю на партитуру, что-то я помню наизусть, что-то не помню, подсматриваю, потому что знаков очень много, значит, все наизусть только компьютер может. Мозг это все-таки не компьютер, особенно мозг творческого, музыкального человека, потому что там немножко другие должны быть, как говорится, способы воздействия. Я просто вижу, ощущаю на основе своей практики многолетней своего мастерства и степени своей талантливости, я ощущаю возможности, заложенные в... Да, с одной стороны данных, с другой стороны я вижу возможности данной группы. Первые скидки, вторые альты, велончели. Я знаю этих людей, я знаю, что у этого слабый звук, а у этого грубый звук. Вот этому нужно его придержать, а этого нужно простимулировать. Этим вызваны разные способы воздействия на людей. Я по-разному на них смотрю. На, на кого-то с нежностью, на кого-то сурово. Ну, знаешь, что это, так сказать, такой парень, хулиганчик немножко, надо его так... То есть, это и педагогический процесс тоже одновременно. Ну, как управлять этим любой группы людей или командой там спортивной и как воздействовать кого подбодрить кого наоборот ты, ты, ты, ты не дергайся особенно вот. но при этом у вас э, в этом в этот момент в голове звучит музыка которую ну да. нужно играть причем звучит немножко раньше с опережением чуть-чуть да, да я предвижу предчувствую я готовясь к нашему с вами интервью, узнал, что большая проблема в консерваториях – это практика для дирижеров. Везде. Везде. И вы как раз тот человек, как я понимаю, который на это обратил в свое время внимание и даже разработали определенную свою методику для того, чтобы у дирижеров была эта практика. Это так? Расскажите вот об этом. А что значит методику? Ну вы. Как я понимаю, сделали э, возможным для молодых дирижеров присутствовать на репетициях, менять дирижеров оркестров, меняться, чтобы у людей, у молодых в процессе обучения в консерваториях начинала появляться практика живого управления оркестром. И да. это не всегда у всех. Но ну, вообще это давно уже есть такая практика в каждой консерватории на дирижерском факультете, то есть там, где учатся дирижеры, у них есть некоторое количество часов, академических час, это значит... 40 минут, допустим, 45 минут там где-то. Да. Когда молодой человек, студент первого, там, второго, третьего, четвертого, пятого курса выходит к оркестру, и то, что он под, под два рояля в классе натренировал, он пробует на оркестре, потому что звук оркестра это не звук рояля, доказывать не надо это, все понимают. Вот. Так что такая практика была давно, уже я к этому никакого отношения не имею. Другое дело, что я стал проводить мастер-классы. Вот, мастер-классы мастер ваши, да. Это другое. другое. Это другое. Это, значит, мой оркестр, вот, который вы вчера и позавчера видели. Вот он вместо того, чтобы со мной репетировать программу концерта, ему кладется несколько произведений мелких, там, скажем, у Увертюра Бетховена, Эггмунд, Увертюра, там, Вебера, Оберон, там, Увертюра Чайковского, Ромео Джульетта, увертюра, там, симфонического, поэма Рахманина, и так далее, и так далее. Каждый выбирает что-то, и педагог назначает, и вот они пытаются это дирижировать. Это действительно я делаю, потому что потому что Сколько ты не рассказывай молодому человеку, как плавать в море, если ты его в море не пустишь, он, никогда не, он сразу не поплывет. Когда-то нужно дать ему все-таки самому в воде побарахтаться. Так и дирижер. Вы говорили, что значительную часть своей жизни, ну, наверное, всю свою профессиональную жизнь посвятили становлению русской дирижерской школы. Да, и сейчас продолжаю. Сейчас самый пик у меня как раз. Что это такое? Русская дирижерская школа. Как мы ее можем сразу отличить от остальных? Ну насчет сразу я не знаю, но могу подтвердить, что это не просто фраза, это не просто слова. С одной стороны, высок, высокий уровень профессионализма. Есть везде, ну, не везде, а в развитых культурных странах. В Америке, в Англии, во Франции, в Германии, в моем любимом Будапеште, в Венгрии, вот где мы с Ольгой Михайловной много прожили, где у нас друзья. Не по это, не поэтому ли Венгрии так выделяется относительно нас? Потому что меня, я помню, э, извините, сам себя перебивая, корреспондент тоже венгерский спросил, а почему вы вот живете в Венгрии? Мы, мы жили да, в Венгрии, когда 90-е годы начались, работы здесь нет, пришлось уехать. Но уехать не, не, не, не потому, что там, там хотелось там много заработать или что-то сделать. Нет, я уже был самодостаточным народным артистом, уже, мне не надо было. Не было работы. Вы можете себе представить, в Москве мне не было работы. Так сложилось. Ну, это особая статья, если захотите, я скажу. И нам пришлось там поехать, и мы выбрали в Венгрии. мне корреспондент говорит, а почему вы выбрали в Венгрии? Есть же другие страны еще более… Я говорю, я же артист я артист, я работаю непосредственно с людьми, я на них смотрю, я им дирижирую, они смотрят на меня, они мне играют. Венгерская нация, я говорю, на мой вкус, на мое понимание, наиболее близка к русской нации, музыкантская нация, я имею в виду, то есть музыканты, же они более теплые, вот, и более горячие, более отзывчивые, потому что немцы они играют правильно они знают, как надо, и что, если русский дирижер перед ними стоит, они так на него смотрят так критически, как бы он их не испортил. Там. А венгры нет. нет. Вот. То же самое, шведы эти, финны, они все так озабочены своей едой, своей одеждой, и все. Вот он играет, а в глазах у него ни, никакого чувства нету. Видно, Видно, что глаза не такие-такие оценивающие, а какая нерва пугвицы. Не, ну это пласт пластмасса, это надо из фарфора, чтобы было. Тогда это человек, а это так. Это видно, это читается, поэтому в Венгрии. Так, а про русскую школу? Да, и вот, так, ну, тоже русская русская. это не значит, что 100% людей, Нет, ну, занимающихся музыкой, конечно. это самые лучшие в мире музыканты. Нет, ну, то, что вы делаете? То, что я делаю, я подбираю близких мне людей, ведь у нас же конкурсы, вот освобождается место, 2-3 места, конкурс в каждую весну, там, лето перед отпуском. Подбирай, смотришь, молодые люди, девушки, и юноши. Вот и смотришь, как человек играет. Если он так, да, -да, -да, -да, -да, -да мертвый, то мы таких а не будем... Вы ищете таких вот, как вы сейчас описали, как венгров, да, и открытых, а, да, и, да темпераментных, темпераментных, заинтересованных, лицо живое. Вот да, у меня... То например, людей, даже, просто, просто определенного типа людей ищите. Да, это очень непросто. Таких не так много, как, это, как белые грибы. Грибов много, а, а белые-то еще искать надо. Ну, да. Понимаешь, вот. Так и, так и здесь. Вот даже во вчерашнем моем оркестре, Но ну, вы, наверное, как добрый человек наверное, не, не все видите, а я-то их знаю. И вот и меня несколько человек и не устраивает. Расстроили вас? Бу Нет, они да не, не расстроили. Просто я, я, они мне не подходят. Придется менять, да. Придется менять. А рынок очень скудный. Менять не на что. Шило на мыло. Сейчас, сейчас, сейчас очень плохой педагогический состав в музыкальном искусстве. Некому преподавать. Много плохих, не то что плохих, а никаких. Не агрессивно плохих, а никаких педагогов. Учителей, угу. да. Некому учить. Начиная с музыка, музыкальной школы, или вы имеете в виду консерваторию? Да, и консерваторию, вот. Много людей уехало на Запад, за, за, за доллары уехали, ну... и стыдно вернуться уже, хотя полагалось бы, вот, понимаете. Педагог должен гореть, педагог должен к ученику как к родному относиться, вот у меня Анна Михайловна Мандель в Саратове, у которой я на скрипке учился. Как мать родная, понимаете? У нас нет времени все это рассказывать, но если захотите, я вам расскажу. Педагог должен жить учеником, жить его проблемами же. Вот. А сейчас таких нету, ведь педагогическая профессия – это тоже талант. Педагог – это талант. Нету таланта, если у вас только в черепной коробке сумма знаний вы это сказали, от, отвернулись и ушли. Какой же вы педагог? Вы просто робот. Педагог – это близкий тебе человек, которому ты можешь довериться. Где такие? Есть, но это единицы. Пойдите по Москве, зайдите в классы. Вы не найдете много там. там в каждой школе там два-три таких, а остальные формальные получают деньги и все. А вот раньше было все-таки по-другому, когда конечно, вы учились. Конечно, конечно. Было больше вот таких... И люди были добрее. Люди были добрее, жрать было нечего, носить было нечего, этих проблем не было. То есть, они были, но их уже не замечали. И психика была сконцентрирована на передачу информации. Вот я педагог, вы ученик, и смысл моей жизни – все, что я знаю и чувствую, вам отдать. Сейчас таких немного. Сейчас не ну, смотрят, а какая зарплата, а это почему здесь нет, а где там, вот, а почему стул такой, а квартиру обещали, почему не дали. То есть люди заняты собственной жизнью, а жить надо в ученике. Это совсем другое. В 1969 году мы с вами начинали об этом говорить, вы пришли в Большой театр. Вот расскажите, как это произошло, кто вас пригласил? О, это целая история, это целая. Я в книге, вообще-то, вот, скоро выйдет книга. А... Напишите об этом. Да, уже она, она, сейчас собираем мы это. У -у -у. Я... Там все будет написано. Но вам было 28 лет. Да, да, да. Ну, совсем. Но это очень длинная история, я боюсь, у нас времени хватит, поэтому схематично могу сказать так, что э, Большому театру нужен был главный дирижер. Вот. Им был тогда Геннадий Николаевич Рождественский. Но он человек капризный и такой, в общем, хладнокровный очень. Ему надоело. Он взял и ушел. У него было много приглашений за рубежом. Ему это не надо. Для престижа надо. Но он взял и ушел. А Большой театр – это же... Ну, как-то это витрина советского музыкального искусства, Конечно. значит, там, там, как это так, большой чат без главного дирижера, значит, Брежнев сказал «Шанжело», и стали искать, а никто не хочет, ответственное очень место причем хотят но хотят совмещать там не буду называть фамилии в книге все будет написано одному предложили, да я хочу чтобы оркестр у меня остался нет нет нет это большой театр это вот нет а я хочу там чего то такое нет нет они нет и все. И все отказались не судорожно искать а я как раз только что получил первую премию в риме на конкурсе кстати первый советский диражок Первый советский дирижер, шестьдесят восьмой год, Рим, да. да, да, да, даже страна была закрыта, выпускали не всех. Но вас выпустили? Да, меня не выпустили, меня послали в группе трех дирижеров: Жураити, Альгис, Смарцелюс. Литовец был дирижером балета угу. большого театра, хороший дирижер. Хороший. Мы с ним даже немножко дружили, хотя он на меня очень обиделся, что я получил первую премию, а не он. Ну, не я сам себе не давал эту премию. Вот. Фуат Шакирович Мансуров, да, у Жирайце было 40, Мансуру было 39, а мне было 28. Вот, меня взяли в запас. Я был главным в Кисловодске, тут недалеко, mm -hmm. дирижером. Вот сказали, ну ладно. Поедешь с запасным, значит, смотри внимательно. А тогда серьезное было отношение. Фурцева же женщина была. О, о конечно. Серьезная. Она говорила, так, на первую премию едет Журайтес. Прямо так. Итальянцам сказать. Первую премии Журайтес, да. Если с ним что случится, то Мансуров. Симонов в запас, мы потом его пошлем на другой конкурс. А так получилось, что у них как-то там... Не, демократия. Да, нет, я говорю, у первых двух дежуров не, не получилось... А, произ... Они не произ... поехали. Нет, поехали? Все вы выступали. Ну вот. Пять туров. Я и говорю, демократия, выбор, выбрали вас. Да, вам. да, а я так шел, шел, шел, шел, шел, да, и все, и все. Я получил первые премии. Никто не ожидал в Советском Союзе. Я был как Гагарин тогда и взлетел, но поскольку космос это все понимают, а в этом мало кто понимает, то это не слишком заметно было, но среди музыкальной общественности это было, конечно, возмущение. Как, Какой-то, понимаешь, сопляк, 28 лет, поехал за рубеж, получил, значит, а, понятно, значит он любовник министра, то есть Фурцева. Говорили тогда? да? Да, вот, потом еще там членом жюри ехал Хренников Тихон Николаевич, значит, первый секретарь Союза композиторов СССР, у него дочка была. И начали тоже сказать, а кто-то видел в 5 утра, как Симонов выходил из дома Хреника. Я даже не знал, где он живет, и что у него есть дома. То есть, никто не мог поверить, что это так просто вот честно, и все. А итальянцам наплевать. Вот, вот хороший парень. да Я помню, первый велторнист, у него такой рок какой-то, коготь или рок, там же, и не как это какого-то убитого животного, талисман висел. Mm -hmm. Он дал мне на пятый тур, так сказать, самый лучший парень, вот пусть он выиграет. Да. Ну что это, вот это был поворот мой. И, и когда я получил первую премию, ни, ничего не осталось, как назначить меня туда дирижером. Ну, не сразу, главным, пять месяцев я был просто. Мне Фурцев сказал, мы к вам присматривались, но вы, кажется, подходите. Будет. Я говорю, я никогда... Не... Вот, даже никто не разговаривает. Что сопляк? Во... Тебе... мнения не спрашивали даже. Тебе, да, да, да что, а ну давай подвиск. Понятно. И так я 16 лет там проработал. Очень много хочу спросить про Большой, но действительно, не не лечит, да. да, это об этом можно вечно говорить. Вот с Григоровичем вы как? Очень хорошо. Вообще сработались. Как ну, он вас приня принял? Ну, во-первых, я сделал глупость страшную, поскольку э -э, жрайтес, вот э -э, дирижер балетный угу. литовский, на меня страшно обиделся. Хотя я не виноват, что я получил первую премию, но я чувствовал себя. Как-то ну, не в своей тарелке, но ну, действительно я мог бы, так сказать, и подождать, а ему 40 лет, предел уже все, чувствовался. Вот. И когда он пришел ко мне, Журайц, пришел ко мне уже в кабинет главный режиссер, сказал, Юра, понимаешь, вот у меня творческий кризис, вот я дирижирую «Лебединое озеро», «Жизель», так, мне надоело все это, а вот сейчас этот Григорович ставит Иван Грозный балет, вот, ага. И вот я увидел в приказе, ты назначен дирижеру, меня Григорович попросил, я согласился, откажись, пожалуйста. Надо же тебе... Ну я с дуру пошел сказал, Юрий Николаевич, вот э, попросил и все, тот, конечно, взбесился, виду не подал, как это. Я предлагаю молодому главному дирижеру, он берет и 10 лет со мной не разговаривал. Да что? Григорович, конечно, да. И только потом, в по-моему, втором году он меня простил. Так что я, э, Зажирайца, пострадал. Я, я выкупил эту первую премию вот. И он мне тогда пригласил балет «Золотой век». Мы поставили с ним. Ну он э, понял, Григорович, почему? Вы потом объяснили, он понял, рассказали. Он, он, полен, он понял, но я его обидел, конечно. А. Я, я, это, надо было думать головой. Но я добрый человек, и эта доброта, она, конечно, тут мне... Сослужила не очень хорошую службу. Для музыки какой век оказал большее влияние на русскую музыку, 19 или 20 -й? Я, честно говоря, хотел... Вот, там, оказал так, влияние? Да, вот 19 век или 20-й большее влияние оказал на развитие русской симфонической музыки. Вот я хотел у вас хотел вам так вопрос задать, но после концертов вчерашних я понял что бесполезно что 19 век с 19 века все пошло видите ли новый ну по посма... русской музыки посмотрите что происходит мы всегда сзади немножко ну, во ко... всех сферах ну конечно да это просто исторический так случай потому что есть более древние нации тевтонская немецкая английская и там и так далее и так далее у нас все позже машины. Но не значит, что мы хуже. Нет, нет, я говорю, что у нас все позже, но я лично в этом вижу только удобство и хорошее, потому что когда, когда ты первый строишь дом, вот все не умеют, но ты первый построил дом, я пришел к вам, вот, но я смотрю, как он построен, Теперь я могу построить лучше другой. Я вижу ваши ошибки. Я вижу, а зачем вот это, вот это не надо. А из чего стены? Нет, ну зачем? А стол, что это? Все. Тот, кто идет сзади, он должен лучше видеть. И Россия всегда идет сзади, лучше видит, а делает потом еще лучше. Я к этому отношусь спокойно, никакой истерики. Все хорошо, такова наша судьба. Другое дело, что не надо... Потом самим же и портить свое. Нельзя давать его разрушить. А качество у нас может быть не хуже, а лучше. И это наоборот, эта судьба дает нам фору, как говорится, дает возможность посмотреть, а что будет вот из этого, а что будет из этого. Все нормально, все нормально. И в искусстве также. Я считаю, что я дирижирую немецкую музыку лучше немецких дирижеров. Я русский, потому что я русский. <с> потому что если бы я был немец, то у меня бы все. Вот вы Брамса слышали, разве Конечно. это такой Брамс? Вот послушайте внимательно. В, хороших... не... в немецком исполнении? Да, хороших немецких, неплохих, плохих везде полно, и русских, и немецких. А вы послушайте Кого? хороших немецких, и вы услышите, что, например, итальянец Тосканини так. или Челебедаки... Дирижирует многие немецкие произведения лучше немцев. И, и я, кстати, тоже. Я не сравниваю себя там с... Но тоже душа, э, любовь, прощение, понимание значения жизни. Не вещей, не денег, а значение того, что ты живешь, ты дышишь, ты ходишь, ты смотришь, у тебя есть глаза, ты видишь, восхищаешься. Это... Это самое главное для артиста, И он только смотрит, где бы подольше, побольше заработать, это уже не артист, это ерунда. Вы понимаете? То есть, он может любить деньги, но потом, потом, когда кончилось, но в момент, когда он, вот Шаляпин, он любил деньги, да, но когда он пел, он про деньги не думал. А современные вот мои коллеги, не только о деньгах и об известности только и думают. Вот. А это грешно. Нельзя в церкви, понимаете, стоять в церкви и думать про доллары или про то, как я сейчас выйду, набью морду кому-нибудь там, вот, Один, господи, прости, это нельзя согласовать раз ты вошел в церковь, нельзя ругаться матом, нельзя сморкаться на пол, и вообще в церковь надо чистым ходить и стараться потом жить ведь человек в жизни загрязняется морально потому что общается с многими людьми так сказать не всегда достойными а приходя туда он очищается вот есть люди которые не ходят в церковь янме не хожу но зато вот вот у нас соли в вот, комнате вот у нас портреты и мамы э, умершей моей, и, и папы, и все, и, э, так сказать, э, Николай Чудотворец там висит, и все. Вот мы не бьемся головой я а пол, но вот я так посижу, грустно так посмотрю, вспомню, а что я вчера не так сделал, мне там стыдно за что-то, все. То есть надо сверять своей жизни поступками, не нужно быть, так сказать, фанатиком, так, <смех> с ума сходить по этому поводу. Бог должен быть внутри. А я даже последние вот лет 5-10, я не помню, когда я вдруг догадался, что такое Бог. Там же нет наверху на облаке да, сидит старичок, похожий на этот Мороза, весит ножки, и там раздает приказания. Бог же не это, да? И я понял, Бог – это совесть. И все. То есть, ты живешь так, что тебя видно, и твои мысли кто-то слышит. Вот и все, вся религия. И не надо меня тащить в церковь по этому поводу. Он всегда со мной, вот, причем я выгляжу как цивильный человек и не какой-то там святоше с, ним, с нимбом вокруг головы. Нормальный человек, просто надо совесть иметь. Это как в сказке Шварца, помните, в «Золушке», как, как говорят про мамашу, мамашу тех трех дочерей, говорит: связи связями, но и совесть надо иметь. Так заканчивается сказка. Замечательно. Юрий Иванович Стравинский да. говорил, что Игорь музыка да, ничего не выражает, ничего не изображает и ничего не рассказывает. Да. Музыка это просто музыка. Да, да, вы да. с ним согласны? Ну что вы нет? Но он ну, пиарился, он женился. Же не... Конечно, но ну, вранье все это. И он сам знает, что это вранье. Это что вот, вот вы. Вот, Задали вам вопрос. Вот вы об сказали об этом. Все. Значит, в его копилочку еще одна Фраза, палочка. Да, вот-вот. Да, а И вы скажите с... свою фразу. Сережа сказал, тоже. Сережа тоже меня процитировал. Хорошо. А так чем возьмешь? Ну, ответить ему. Да чего отвечать? Ну, ну такой человек, сухой, сухая душа, расчетливый ум. Очень умный, очень хитрый, все раскладывает. Он фактически он музыкальный инженер. Но очень хороший. Виртуоз. А кого из 20 века вы назвали не вот таким вот расчетливым, а музы... музыканта с душой, самого он... значимого в российской культуре? видите ли э мне кажется что вообще любого человека любого из нас нельзя мазать какой-то одной краской черной белой розовой зеленой вот. в каждом человеке есть все есть все чего-то больше ну конечно вот если вы говорите о русской музыкальной школе, точнее советской, то это, конечно, Прокофьев, Прокофьев. и Шостакович. Вот. Два человека. Прокофьев как... вообще гений мелодизма такого. Да, был. которые вышли. Ну, у них всякое, так сказать, в жизни было, особенно у Прокофьева. Шостакович-то нет, он всегда был честным, всегда искал, искал, искал. Но ну, жизнь была непростая, нужно было придерживаться, как говорится, здесь забор, тут забор, туда нельзя, туда нельзя, только... Но он все равно <связано> дырки в заборе делал, но возвращался. И потом вот, сходите, вот скажем, возьмите его 11-й симфонии, 1905 год, как известно. Да даже 12-й, которая посвящена Владимиру Ильичу Ленину. Замечательно сделанное приз, Замечательное. Насколько искренне он это сделал, не знаю. Мне трудно судить об этом, не то что трудно, невозможно, но высококачественно он выполнил этот заказ. Высококачественно. То есть на эту тему лучше не скажешь. А особенно 905 года слушай, слушай. Перекличка часовых на тюрьме. А? Да не надо сочинять. Это прямо это. Это как будто ты, это изморость. Эту мглу, эту беспросветную, которая никогда не заходит, ты умрешь в этих стенах. Это прям чувствуешь. Это только очень большой музыкант может сделать. Ну, это два великих человека. В Севастополе строят театр оперы и балета. Да. Мы с вами об очень этом хорошо. уже и говорили немножко. Дело-то вот в чем. Я. Хочу две а, параллели провести. А, в 1945 году а, в Новосибирске был построен театр оперы и балета. Во время войны устроили и в конце войны открыли. То есть в, пока шли боевые действия, пока наши сражались на фронте, они строили театр, ставший потом великим. А, в 1920 году в Севастополе, где мы сейчас с вами находимся, Завершилась гражданская война на юге России. И в это самое время, когда здесь оказался Ленин Собинов, новое руководство новой Красной России советской поручило ему здесь, в Севастополе, организовать новый театр, драматический, с оперной сценой, и консерваторию даже запланировали делать. Но потом Собинова забрали в Москву, и э, все это дело свернулось. Ну, я о чем? Переломные моменты в истории страны. И конец гражданской войны, и конец Великой Отечественной войны и все время появляются вот эти объекты, очаги культуры, большой, большой культуры. Да. А, вам не кажется, что мне, мне так кажется, поэтому я так и спрашиваю: что сегодня происходит нечто похожее, когда в Севастополе и в других регионах России появляются новые. Большие очень культурные объекты. Что вы об этом думаете? Я с вами совершенно согласен, но это мне кажется, как всегда, действует схема. Ведь откуда появляется схема? Схему можно, конечно, придумать, сочинить. Но в основном, так сказать, серьезные схемы, такие как революции, войны воодушевленный период строительства, восстановления возникают стихийно, внешне, но на самом деле у всех этих явлений есть внутренние причины, ну, и существует такое понятие, как цикличность, никуда вы не денете, понимаете? Вот, так что, ну, а когда начинать, значит, строительство театра, да? Вот будем ждать, даже сказать, пока умрет последний наш враг. Это можно не дождаться. У нас всегда будут враги. Во-первых, зависть. Люди же очень не любят э, успехи другого человека. В принципе, вот возьмите десяток человек, и из них девять э, будут такие, которые... И, у, у, у, которые не могут преодолеть чувство зависти. Вот я, например, чувством зависти не обладаю. То ли потому, что вырос в страшной бедности, и меня все устраивает, и ничего не надо. Что надо? Ну, одел а ну такую рубашку, другую рубашку. Ну, да. Игорь Иванович, театр Севастополю нужен этот оперный балет Вот я и говорю, вот я и говорю. А ведь это же переломный период сейчас в стране, да? да? Ясно, что мы победим. Вот. вот, Ну, а когда строить? Ну, победим, там, поживем лет 20, подумаем, потом начнем строить. Ну, зачем же время-то терять? Кто же мешает сейчас начать строить? Лучше раньше. И, и потом э, строительство нового и привлечение публики – это всегда стимулирование энтузиазма, дополнительной порции. Энтузиазм когда возникает? Когда народ, простые люди, видят, что да, война, да, трудно, вот тут кого-то убили, тут кто-то умер сам, кто тут отняли что-то такое, тут несправедливости и все. а в это время, да, смотрите, что мы сделали. Это же помогает одно Одно поддерживает другое, одно уравновешивает другое. И трагедии, и потери, и одновременно рост. Вы возьмите, там, закатали в асфальт, а тут щелочка, и, и цветочек пробивается. Как это так? Из асфальта растет цветок. А непреодолимый, так сказать, инстинкт жизни, стремление к солнцу, к свету, это ничем невозможно уничтожить. Можно уничтожить почти все, но все нельзя. Потому что если уничтожить все, то это гибель планеты. Надо тогда да, переселяться на другую. Эту испачкали, э, давайте на другую. Вот, понимаете? Так что, по-моему, правильно совершенно. Тем более у нас такая умница президент. Все понимает, все чувствует. Э, живет для страны, живет человек, посмотрите, как он живет, он же не живет, он только спит, и там немножко что-то себе, вот, вы посмотрите, вы вспомните, как предыдущие товарищи себя вели, у некоторых вон в Екатеринбурге даже такие здания, понимаете, незаслуженно построенные, понимаете, непонятно по какой, то есть сейчас понятно, почему они построены, да, ну, я думаю, и с этим народ разберется в свое время тоже. Ну, вот такое у нас с вами получилось интервью, такая беседа. Спасибо большое. Ну, неплохо получилось, по-моему. Я вас больше. поздравляю. Вы такой эрудированный, с вами, с вами легко говорить. Да, и глупых вопросов не задаете. Это тоже надо Благодарю уметь. Вас. Да. Это был Юрий Симонов. Спасибо большое, дорогие друзья. Это был прямой эфир. Увидимся с вами на следующей неделе точно. До свидания.